Какой же смысл у бытия? Что должен сделать в жизни я? Кого спасти? Кого простить? Кого понять и полюбить? Куда по жизни мне идти? И где ответы мне найти? Скажи, Вселенная, прошу, Что в жизни этой я ищу? В чем путь и как его найти и как с пути мне не сойти как не погнаться за мечтой навязанной пустой толпой хочу увидеть нужный знак понять что делаю не так понять что на своем пути и как мне счастье обрести